Любовь не обязательно означает свободу Должна означать, но это в идеале Всегда помните, если вы кого-то любите с осознанностью Только тогда любовь может быть благословением Любовь во многих смыслах может быть разрушительной Потому что любовь не всегда любовь просветленная Мать любит ребенка и весь мир страдает от материнской любви. Спросите психиатров, психологов. Они говорят, каждый невроз можно свести к отношениям матери и ребенка. Многие люди в сумасшедших домах страдают от любви, ни больше ни меньше. Отцы любят сыновей, любят священники, любят политики, Любит каждый, но не всегда просветленной любовью. Просветленная любовь сострадательна. У такой любви совершенно другое качество. Она несет свободу. Все ее дело в том, чтобы принести свободу. Абсолютную свободу. Она не просто говорит о свободе, но совершает всевозможные усилия, чтобы дать свободу разрушить все преграды на пути к свободе. Да, может быть, любовь существует, но если в ней она разрушительна. Самой по себе любви недостаточно, иначе мир уже стал бы раем. Вы любите своего партнера, партнеры любит вас, но что получается в конце концов? Ничего, кроме разрушения. Ваша любовь хороша, но не хороши вы. Где-то в глубине бессознательного к любви что-то примешивается, и вы не осознаете примеси. Я не говорю, чтобы вы не любили или считали, что любви не бывает. Но любовь не должна быть на первом месте. На первом месте должна быть осознанность. Пусть любовь будет тень. Осознанность.